Всем привет! Начинаем прямой эфир. Тема сегодняшнего эфира это желание и авторство жизни. Я начну немножко со вступительного слова. Когда я делала фотографию под деревом, да, и я... Публиковала и просила, чтобы вы писали свои желания. Я же рассчитывала на то, что желания будут экологичные и загаданы правильно. Да? Безусловно, я все желания начефырила, да, но вы же поймите, что формулировка имеет огромное значение, и я сегодня об этом хотела поговорить, потому что некоторые желания меня видят видят да. был приостановлен прямой эфир потому что некоторые желания были написаны так что будь я вселенная я бы не знала как его исполнить давайте так давайте говорить, говорить на чистоту поэтому поэтому я решила уделить этому особое внимание и поговорить об этом и ответить на ваши вопросы <говорить> интересные вопросы есть давайте начнем с того как формулировать. Смотрите, очень важно, чтобы формулировка желания была до такой степени однозначно понятна Вселенной, для того, чтобы она с легкостью могла его исполнить. Например, было такое желание. Я не хочу никого ни в коем случае обидеть. Но просто обратите на это внимание. Я хочу, не вспомню сейчас дословно, но смысл приблизительно такой. Я хочу, чтобы меня наконец-то прорвало, и чтобы я стала известной. Слушайте, но Вселенная же может расценить это по-своему. И вот это вот прорвало может нести неэкологический а неэкологическую окраску, да. И известной тоже можно стать в самых неприятных и неподходящих вариантах. Поэтому при формулировке желаний я настоятельно рекомендую, во-первых, подумать о том, что вы произносите, что вы пишете. Проверьте на то, чтобы после вашего желания вы сказали «Аминь», и что, если оно дословно исполнится, чтобы это было действительно хорошо исполнено. И чтобы оно носило совершенно четкую, правильную, ну не то чтобы правильную формулировку, да, а четкую формулировку такую, чтобы было понятно, что вы имели в виду. Потому что Вселенная играется с тем, что она интерпретирует по-своему, а Вселенная по-своему интерпретирует так, как есть сделать проще. Там есть вопросы сегодня. Как долго исполняется желание, вот как заформулировали, так и не исполняется. Если это желание исполнить легко, быстро и вы к этому готовы морально, то оно тогда и исполнится. То есть вот эта вот формулировка, который, пример, который я приводила только что, она просто опасная. Очень хорошо дополнять, если вы уж никак не можете так сформулировать, чтобы это было однозначно понятно для Вселенной. Хорошо дополнять еще такой припиской да, или договаривать, и чтобы меня это радовало, вот чтобы и вас это радовало, хотя и у этой части формулировки тоже есть свои нюансы. Какими словами начинать формулировку? Я хочу, и благодарности принимаю, Вселенная, дай мне, пожалуйста. Вселенная, дай мне, пожалуйста. Вселенная, дай мне, пожалуйста. Вселенная, знаете, она как мать, которая с удовольствием хорошему, улыбчивому ребенку, который радостно принимает, с радостью принимает, не говорит, что он рад принять а действительно искренне, радостно принимает подарки, вот она тому отсыпает. Вот честное слово. За желание, про желание за других людей, пожалуйста, буду очень благодарна. Прекрасный вопрос, и я как раз хотела, вторым пунктом я как раз хотела поговорить. Забудьте загадывать желания за других людей. Такой пример. Хочу, чтобы мой муж нашел хорошую работу. ЗАБУДЬТЕ! <зачем>, Зачем вам муж с хорошей работой? Наверное, вы хотите жить в благополучии и достатке. Окей? Так и пишите. «Хочу жить в благополучии и достатке». Муж какое отношение к этому имеет? Поверьте, есть миллионы других возможностей и способов получить желаемое. Не ограничивайте Вселенную в инструментах, которыми она может дать вам то, что вы просите. Или хочу выйти замуж за там Ивана Кузина, да, ну, то есть за конкретного персонажа. Я бы предпочла на вашем месте, знаете, тоже Вселенная про нас больше знает, про наши желания, про наше подсознание. И ей лучше виднее. Возможно, Иван Кузин в вашей жизни, который вам сейчас попался, возможно, это просто урок, который вам нужно прожить. Но Вселенная для вас уготовила другого человека, с которым вы будете точно счастливы, который точно вот будет вашим вашим. Поэтому вот по поводу таких вот желаний я не удивлюсь, если они будут Понятый Вселенной, да, или принятой Вселенной как-то по-своему. Вот так. Да, я благодарю вас за комплименты. Так, Иван Кузя. Да, есть такая частушка. Спалилась. Ира говорит, что я спалилась. Да, у меня богато прошлое. Я знаю много мастерных чувствушек. Так, о чем еще я хотела поговорить, о таком важном. Да, вот еще, хочу быть там счастливой, богатой, здоровой и так далее. Прекрасные желания. Важно что? Важно понимать, как вы узнаете о том, что ваше желание сбылось. Ваше желание, еще раз повторюсь, вернусь ко Вселенной, как, как к матери, да, как к живому существу. Ей будет понятно, как вас осчастливить, только тогда, когда у нее будут четкие инструкции. Понимаете, я буду счастлива тогда, когда? Как вы узнаете, что вы счастливы? Как вы узнаете, что вы по-настоящему финансово независимы? Тоже, знаете, для кого-то э, зарплата в тысячу долларов — это полнейшая финансовая независимость, а для кого-то и 10 тысяч долларов — это тоже мало. Ира, я что-то нажала, и оно исчезло. Тут у меня по соседству ваши вопросы заблокировался экран. «Можно загадать, чтобы папа исцелился от рака? Или хочу, чтобы химиотерапия помогла? Как сформулировать?» Хороший вопрос. Во-первых, Смотрите, если человек хочет жить, я сейчас, может быть, циничные вещи буду говорить, но, пардон. Если человек хочет жить, то никакая медици... то медицина бессильна, да? То есть, если ваш папа захочет исцелиться, он исцелится. Я как человек, который занимается много внимания уделил именно психосоматике, я в этом уверена. Хочу быть «сыном здорового отца». Вы понимаете? Если говорить про вас, то вы можете загадывать желание «хочу быть сыном здорового отца». Но тоже, знаете, у Вселенной тоже есть фокусы, и по этому поводу тоже. Вы понимаете, что для Вселенной невозможного не существует. Поэтому я думаю, что тут зависит на процентов от вашего папы. Когда идет речь о детях, тоже был в моей жизни такой случай, когда очень много зависело от родителей. Но ну, там ребенок был совсем маленький. У моей подруги ровесник моего сына, он заболел раком в два года, и причем у него была четвертая стадия, то есть там все было очень страшно. И ребенок выздоровел. И я считаю, что вот именно в этом конкретном случае, безусловно, большущая работа мамы над собой, именно мамы. Вот ее уверенность, там, молитвы, если хотите, там и так далее. Так, <кười> что еще важного я вам хотела сказать? Ну, собственно, собственно. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Если вкратце, то вот так. Технологии, загадывания, желаний, не, в принципе, все везде, что я не смотрела, где я чего не видела, они все очень похожи. поэтому И они все об одном и том же. Там прозвучал вопрос о том, что разные технологии не разные. Мне видно, что они все об одном и том же. Забывание мечты очень актуально в наше время, это прекрасно. Скажи, пожалуйста, как отличить истинное желание от навязанного обществом? Вот, классно. Как очень многие желания бывают навязаны действительно обществом. И мы очень много желаний транслируем не своих. Как это определить? Бывает такое, что вам кажется, что вы хотите какого-то конкретного, например, финансового благополучия, которое выражается, например, в покупке дома. Но на самом деле если разобраться и если покопаться, то это может оказаться тем, что жить, например, в частном доме, это довольно ну, своеобразный опыт. За частным домом нужно определенным образом ухаживать. За частным домом в частном доме есть определенные какие-то неудобства, такие, которых нету, например, в квартире, которые исчезают просто, когда вы живете в обычном доме и в квартире. Поэтому в тот момент, когда вы загадываете желание, очень важно разобраться, чего вы, когда вы, вернее, в первый раз захотели вот именно этого. да, И когда вы будете уже продумывать вот это свое желание первоначально. Откуда оно у вас появилось? Очень здорово это погрузиться в... как можно раньше назад для того, чтобы вспомнить, когда это желание к вам пришло. И вы можете с удивлением обнаружить, что это желание было не ваше, а, например, соседки которая пришла к маме и вот в разговоре вы услышали что она хочет частный дом и вам это запало в душу поэтому как как определить истинное желание это я сейчас так рассказываю да и возможно может показаться что это легко и просто существуют целые технологии они есть у меня в марафоне автор жизни например да они есть в моем марафоне по который называется Покрестную мечту, который я написала еще восемь лет назад, который я проводила. Вот. И вот эта технология там расписана, прописана более подробно. Безусловно, есть точечные упражнения, которые позволяют сделать то и то и то. Но самое главное, самое важное ⁇ это действительно и вправду выявить истинное желание. Еще одна штука, которая применяется тоже именно в психологии, это на что вы согласны, если это ваше желание не исполнится. То есть, что вы готовы принять от Вселенной, если это ваше желание не исполнится. И если мы возьмем этот пример с домом, то как раз тут может вам прийти, что, допустим, если у меня не будет дома, то я согласна с квартирой на квартиру с видом на море. И знаете что? Когда вы принимаете оба варианта для себя, да? во-первых, вы получите облегчение от мысли того, что ну, не дом, а квартира, то очень часто, когда сбываются оба желания, потому что отпускается вот эта струна. Что будет, если у меня не будет дома? Вот этот вот страх того, что желание не исполнится. Забегая вперед, тоже отвечая на ваши вопросы, которые часто повторялись. Как отпустить желание? С одной стороны, я все время говорю, я уж не помню, в каком из марафонов, то ли в Авторе, то ли в Авторе 2, то ли в желаниях, о том, что нужно помнить о своем желании. И с другой стороны, Нужно отпускать свои желания. Вот как в этом состоянии, стоит там, иди сюда. Как это, как это починить обе эти части? Чинится это очень просто. Надо понимать, что вы в итоге хотите. Понимаете? А когда многие люди формулируют то, что мне нужен такой вот конкретный дом в таком вот конкретном месте, в конкретном городе и так далее и тому подобное. Вот тогда это может вызвать у вселенной трудности в этом исполнении, понимаете? Если вы формули... давайте про дом. Если вы формулируете свое желание в плане того, что я хочу, например, просыпаться с видом на море, или просыпаться от солнечных лучей, которые там поднимаются над морем, вот как у меня тут примерно вид вам, и слышать там шум моря. И меня это будет радовать, и чтобы это была, например, там страна, в которой говорят на русском языке, или там на английском или на испанском, да? то возможность исполнить это ваше желание у Вселенной будет огромным, большим. И вам будет легко это желание отпустить на волю исполнения именно для Вселенной, но помнить о море, помнить о Солнце, понимаете, и думать об этом. И тогда ваша жизнь будет идти в этом направлении, потому что с нами происходит то, на что мы обращаем внимание, на что направлено наше внимание, то к нам и приходит. Знаете, как если в Гугле набрать слово жопа, то это не мой пример, это пример Джигурды. Мне очень понравился. Очень много лет он это сказал, и я его прямо цитирую. Если в Гугле набрать слово жопа, то у вас покатятся картинки да, про жопу. А если набрать слово любовь, то у вас и картинки будут другие. Точно так же и в загадывании наших желаний. Если мы будем думать о конечной картинке, да, о том, как мы будем себя чувствовать в этом, то тогда, собственно, и приходить нам будет. Так. Был там еще один очень вопрос про то, что.. О, хороший вопрос еще. Ты сама за мечту или за целеполагание? Или это синонимы для меня? Это для меня не синонимы. Я отдельно за мечту, отдельно за целеполагание. Это совершенно разные вещи. Но что интересно, то, что, скажем так, 10 лет назад для меня было мечтой, то сейчас это для меня просто вот руку протяни, протяни это стало целеполаганием. Вот. Но есть такие вещи, которые так и остаются мечтой. То есть в плане того, что если не сбывается, то это именно мечта. Еще про то, как сбывается мечта, еще очень важная штука. Запомните такую очень, я считаю, просто наиважнейшую вещь, что мечта сбывается так буднично, до такой степени буднично она сбывается, это не фейерверки, понимаете? Это не то, чтобы вы просыпаетесь, и вокруг вас фанфары, салют, сбылась твоя мечта. Нет! Вы вдруг обнаруживаете себя внутри этой вашей сбывшейся мечты, понимаете? Поэтому это очень важно помнить об этом. Именно поэтому формулировка вашего желания должна быть такая, чтобы вы вашу мечту узнали. И у меня даже бывает такое, что я там происходят какие-то события. О, а я что-то загадывала!». <сых> <сых> ну вот, так что так. <сых> да, я... вселенная дает вс... абсолютно все, что мы хотим. Вселенная дает абсолютно все, что мы хотим. Именно поэтому важно наше желание проверять на экологичность. Это вот тот самый пункт, чтобы меня это радовало. Потому что когда девочка там пишет, я хочу быть известной, известность бывает до такой степени разная, что 10 раз подумай, а лучше сформулирую, каким именно образом ты хочешь быть известной. Понимаете? То есть, так. Был вопрос, был вопрос. Сейчас не вспомню точно, да, искать долго просто. Что я хочу, чтобы. Мне нужно, чтобы Желание исполнилось здесь и сейчас, как быстро Желание исполняется. У меня нету времени писать благодарность, дневник благодарности, то и то, и то. Мне нужно прямо здесь и сейчас. И, кстати, это тоже ко времени исполнения Желания, как быстро они исполняются. Они исполняются тогда, когда первое, мы готовы, и второе, когда мы сформулировали так, что Вселенная способна это исполнить. Ей же тоже нужно подготовить, особенно, если это касается других людей. Ей же нужно подготовить встречи, ей нужно подготовить какие-то дороги, ей нужно подготовить какие-то законы, возможно, даже в вашей стране. То есть э -э есть много точек соприкосновения. Да? вот. Тем не менее, э -э Когда я говорю еще о готовности нашей, я имею в виду то, что принять исполненное желание, это тоже нужно иметь определенную силу, потому что бывает, что желание исполняется, а в руках его удержать не можешь. Давайте возьмем тот же дом пресловутый. Например, трехэтажный дом на берегу моря. Обслуживать, убирать, квартплата. Защита от всяких ветра, моря, соли и так далее и тому подобное, это все требует тоже определенных усилий. Я не говорю, что это невозможно. Я говорю о том, что это требует определенной отдачи от хозяина этого дома в том числе. Поэтому, поэтому думайте, как-то так. В лотереи выиграть большую сумму, это возможно. Ваша Даша. Даша, отличный вопрос. Как, я, как лично я отношусь к лотерее? Конечно, можно. Во-первых, давайте начнем с этого. Конечно, можно. Во-вторых, <связывая> по статистике, по закону больших чисел в лотерее не выигрывает никто и никогда. А, а те люди, которые выигрывают, это как раз исключение, которое подтверждает это правило. То есть у каждого правила всегда есть исключение. Ну, вроде бы, как-то так. Это математический такой закон. То ли математики, то ли физики. То есть, если есть исключения, которые это правило подтверждают, то это можно считать правилом. Поэтому, если есть люди, которые выигрывают в лотерею крупные суммы, срывают джекпот, то это, безусловно, те люди, которые подтверждают это правило. Это моя позиция. Я не говорю, что это правильно. Я знаю людей, которые в какую бы лотерею ни играли, они обязательно выигрывают. Такие люди есть. Все зависит от наших внутренних ограничивающих или расширяющих убеждений. Наши убеждения просто управляют нашей жизнью. Тут один, да. Я не поняла, это молодой человек или мадам интересуется, кто-нибудь реально что ли во все это верит? И чтобы, все, чтобы сбывая желание, надо учиться зарабатывать. Аня, ты не знала, а вот тебе тут просветляет себя. Ну да, зарабатывать это тоже хороший способ исполнять свои желания. Слушай, что я могу сказать? Вот. Слушайте, сбываются такие желания, когда исцеляются больные, там И не все измеряется деньгами. Вот я хочу сказать, вот. вот так. Многие вещи для исполнения многих вещей деньги безусловно Могут помочь, но они не всегда решают. Поэтому, вот, кстати, вот, когда мне задали вопрос: Маня, ты про... про целеполагание или ты про желание, если это можно купить, то, конечно, можно говорить о том, что это цель. Можно накопить сумму, там, и заработать там, и так далее и тому подобное. Но есть вещи, которые не купишь за деньги. И тогда это остается мечтами, и когда они сбываются, тогда люди говорят это чудо. Ну вот как-то так. Так, можно даже профессию себе выдумать, которой нет нигде. Да, точно. Да. Еще один вопрос не очереди, потому что он повторяется по поводу предназначения спрашивают. А у, у нас в студии есть что-то по поводу предназначения, как найти себя? По поводу предназначения у нас в студии есть марафон, который называется "Ключ к себе". Я там много рассказываю про предназначение, про то, как найти свое предназначение, как стать собой. Сразу скажу да, забегая вперед, что я отношусь к тем людям, которые за то, чтобы позволить себе быть собой. И если вам кайфово и классно быть дворником, то ну позвольте себе быть классным дворником. Вот как-то так. Это вот это просто важно для того, чтобы свою жизнь прожить счастливо. Мне это Пришла какая-то мысль, любого убежала. <связывая> Сообщение пришло. Так. Какие еще есть вопросы, которые я хотела ответить? Я еще там целую кучу на скриншоте тебе. Подожди. <связывая> как формулировать свои желания? А, вот еще. Тогда я делаю вот эти вот чуфыры все, да? Во-первых, а вот отпишитесь, пожалуйста, здесь, ну, отправьте руку сейчас, вот такую руку отправьте те, у кого сбываются чуфыры. Я хочу посмотреть, как работает, да? Ну, я точно знаю, что срабатывает. Мне пишут там буквально через полчаса уже начинают отписывать. Значит... Любое направленное, действие, любое направленное действие приводит к результату. Что имеется в виду? Любое действие, которое вы будете делать во имя того, чтобы ваше желание исполнилось, оно точно приведет к результату, потому что вы начинаете направлять энергию туда, чтобы Вселенная узнала и захотела исполнить ваше желание. Вот так. О, видите, как много у нас тех, у кого сбываются чуфыры. Еще что такое объяви, чуфыры? пожалуйста, людям, что эфир будет записан обязательно. Эфир будет записан обязательно, конечно. Как же я вас оставлю <связь> из себя? Оставлю без записи. А, чуфыры это такие... <связь>, посмотрите на мои странички. Чуфыры это такие волшебные мини-заклинательные упражнения, которые позволяют Получить тот или иной результат. Желания и мечты детей нужно самим исполнять. Я вот не поняла тот вопрос. Во-первых, смотря сколько лет ребенку, если у вас есть возможность исполнить мечту ребенка, почему нет? Это вообще тоже очень важно, на мой взгляд, чтобы дети знали, что их мечты, их желания могут сбываться. Это расширит их убеждения на потом, на взрослый возраст. И они потом будут знать, что возможно все. И вот это их убеждение, оно станет расширяющим, и у них все будет получаться. Мне нравится работа, которая очень плохо оплачивается, как правило, помощь природе, животным, но одновременно с этим у меня очень дорогие желания, требующие много денег. Как быть? У вас ограничивающие убеждения. Я уверена, что на любой работе можно заработать столько сколько хочется. Ну вот особенно в современной действительности. то есть просто подумайте о том, как можно это монетизировать. Я отдельно буду... я отдельно сделаю эфир про делегирование про монетизацию своей жизни. <св> и <Ира> обрадовалась. <св> Но это будет не скоро. Ну, не послезавтра. <св> так, иногда вроде желаешь чего-то, подумав, решаешь, как это и не нужно совсем, как найти истинное желание. Я говорила, как найти истинное желание. А еще лучше, знаете, смотрите, чем легче вы относитесь к своим желаниям, тем, тем легче не сбывается. Давайте я вам сейчас сделаю объявление смотрите, из-за того, что я прочитала Ваше желание, и на некоторые желания у меня была реакция грусти да, о том, что елки, и тут неправильно, и тут могла быть, могло бы быть получше, и тут надо поконкретнее, и тут так ну, не экологично и так далее и тому подобное. А поскольку у меня есть целый марафон, который называется «Покори свою мечту» в <с> записям, и автор, собственно, автор жизни про это, то я решила вот что сделать. Те, кто приобрет... до конца года у нас такой эксперимент в студии. До конца года, те, кто покупает и проходит, естественно, автор жизни и автор жизни 2, получают в подарок марафон желаний. Те, кто уже прошел автор жизни и автор жизни 2, свяжитесь со своим менеджером, если вы хотите, конечно. Если вы испытываете необходимость получения марафона желаний, вы получите его в записи. Он будет, безусловно, без обратной связи, но я уверена, что вы получите огромное количество ответов на ваши вопросы. Можно желать быть с конкретным человеком. Зачем? Зачем? Особенно, если вы молодая девушка. Поверьте, что любые чувства... Они чинятся в процессе жизни. Это, во-первых, ну, как, про себя вы можете это хотеть, но хотеть про то, чтобы тот другой человек хотел быть с вами, это не экологично по отношению к нему. Это, во-первых. Вот. А во-вторых, скорее всего, с этим человеком вы проходите какой-то урок. Вот лучше научитесь. Возьмите у него. Научитесь у него тому, чему вам важно научиться. и Смотрите с энтузиазмом в будущее. Скорее всего, что вам Вселенная подготовила другого, более достойного человека, или который больше к вам подходит, который будет лучше к вам относиться и так далее и тому подобное. Что делать, если я хочу быть с мужем, но при этом хочу, бы, чтобы он изменился? Прекрасный вопрос. Достойный приза просто. Я приглашаю вас на марафон автор жизни искренне. Работайте с собой. Вот поверьте. Вот напишите сейчас те, кто был на марафоне автор жизни у меня, хотя бы на одном. И расскажите, как меняются окружающие тогда, когда вы работаете с собой. Но ну, это просто аксиома. Оставьте других людей в покое. Если вы уже вышли за этого человека замуж, да, то... Всей видимости, на тот момент он вас устраивал. Даже не думайте никого менять. Можно поменять, изменить только себя. Работать можно только с собой. <coughs> так как отпустить желания, забывая, забывать про них. Не надо забывать про них, я уже сказала. Важно отпустить в плане того, что позволит Вселенной исполнить ваши желания так, как вам это будет. Наиболее самым наилучшим для вас образом. Вот так. Как бы это сказать еще раз, чтобы было понятно? Когда вы думаете о конечной цели, да? о той идеальной картинке, в которой вы окажетесь тогда, когда у вас исполнится это желание, тогда с легкостью вы об этом помните, но вы не держитесь за это желание двумя руками, понимаете, истерики нету. А когда вы хотите конкретный дом в конкретном месте за конкретные деньги, еще и бывает, что хочу купить дом, ну же это, какая же это мечта? Хочу вот просыпаться, жить, вот так вот жить таким образом. Хочу вот такое вот у меня было состояние. Тогда все избывается. Тогда вы как бы и не держитесь за это желание, и оно и исполняется у вас. Вот как-то так. Когда я проходила автора, мой сад бесился неимоверно. Прям ломка у него была, он боялся, что я изменись, он мне станет не нужен, наверное, муж. Ну, Ты да. уже оттуда читаешь? Так да. нечестно. Но там Хорошо. Тебя ждет целая куча. Хорошо. Видно? Да. Так. Я перестала вести дневник благодарности, потому что благодарю от сердца, когда ежедневно молюсь. Мне так легче стало. Так можно? Можно? Ну, если у вас это работает, то можно. Сидеть, желать и ничего не делать, это глупо, не правда ли? Да, я соглашусь с таким тезисом. Сидеть, желать, ничего не делать, это глупо. Я, знаете, я сам по себе человек энергичный. И я не жду от того, когда мне свалится что-то на голову или кто-то мне что-то принесет. Но это моя позиция. Есть люди, которые... которым приходит само. Все зависит, еще раз повторюсь, от наших ограничивающих или расширяющих убеждений. Я знаете еще, что хочу отметить. Нет у Вселенной правильных и неправильных ответов. Вот у нас с вами может быть такая позиция. Сидеть, желать и ничего не делать, это глупо. Да, окей. Ну вот у нас с вами мнения совпали. Но есть другие люди, которые считают, что можно сидеть, медитировать, ничего не делать, визуализировать. Им это упадет на голову, и им это упадет на голову. И тогда они будут показывать на нас пальцем и говорить, посмотрите, какие дураки. Они там... Что-то делают, хотя можно сидеть и ничего не делать, и ждать, когда само придет. И мы правы, и они правы. А я еще допускаю то, что правы абсолютно все, понимаете? И поэтому я декларирую то, что у Вселенной бывает абсолютно все, что угодно. Абсолютно она способна совершенно на все. Поэтому правильно сформулированные желания, правильно проработанные ограничивающие убеждения ведут к желаемому результату. Вот такая формула. Я знаю свои ограничивающие убеждения, я смотрю на них критически. И если они мне не мешают, то я ничего с этим не делаю. Ну вот как-то так. Так. За все ли желания нужно чем-то платить? Хороший какой вопрос. А благодарность ⁇ это максимум, что нужно, максимальная плата, которая который ждет от нас Вселенная. Вот и все. И даже благодарность не всегда, но в основном благодарность. Благодарность искренняя радость. Вот так. Так, как отпустить страхи? Как отпустить страхи? У меня на это очень много способов проработки. Есть в Марафоне автор жизни, автор жизни 2, и в Марафоне желаний в том числе. Как написать желание о скорейшем закрытии ипотеки и долгов? Классный вопрос. Смотрите. Очень важно еще отделять, где желание, а где нужда. Пардон, но когда вы набрали себе ипотеку и долги, то вы, взрослый человек, отдавали себе отчет о том, как вы это будете отдавать. Если сейчас возьму, а там как карта ляжет, это совершенно не как не поведение взрослого человека, да, это инфантильное такое поведение. Вот. Поэтому это не желание. И это даже ну, это целеполагание, если у вас есть план, как вы будете закрывать. Вот. Если когда вы поймете, что это нужда, а не желание никак, то тогда и деньги будут приходить к этому. То есть когда вы начнете отдавать отчет себе в том, что когда вы ответственность возьмете за это на себя. Вот как-то так. Библиотеки, что радуюсь получению собственности на квартиру. Ну, да, как-то так. Хорошая формулировка. Можно писать, я живу в собственной квартире. видите, я, я строга. Меня многие недолюбливают именно за то, что я говорю вещи как есть. То есть вот открытым текстом. Можно писать о том, что я живу там в собственном доме, радуюсь каждому дню от своей собственности. Хотя и по поводу собственности у меня тоже есть мнение, что это все это игра ума. И особенно, знаете, когда говорят, что я хочу стабильности, это вообще очень смешное слово. Стабильность. Так, «У меня ничего не получалось раньше, значит, не получится и сейчас. Со мной так всегда. И вот пока никак не могу отделаться от этого». Есть какой-то секрет? Есть секрет. Классный вопрос. Это называется «ограничивающее убеждение». У меня есть такое ощущение, Ира, что я давала эфир. Я помню, я была в Москве, я Прямо вот эфир в бассейне мы сидели, я писала эфир про ограничивающие убеждение. Под этим постом объявление сделаем потом. Где его взять? В общем да, мы напишем потом, где взять. Но а лучше, а лучше приходите на марафон автор жизни. Потому что это ограничивающие убеждение. они вот так вот по щелчку, знаете, это такое что требует сосредоточенности и э, ограничивающие убеждения лучше прорабатывать разными способами в разных вариантах, и они должны встроиться в вашу жизнь. Вот. Скажи, что в телемосте в нашем канале в телемосте этот эфир лежит? В телемосте в нашем канале этот эфир лежит. Э, пишите под, э, под моим постом, пишите запросы на телемост, или лучше в директ мне пишите, с вами свяжется менеджер и поможет вам туда. И на ютубе он, он лежит. Вот, вот как прекрасно. Ничего не помню. У меня поэтому есть куча людей, которые меня окружают и помнят вместо меня все. Так, одна теория утверждает, что надо повторять постоянно свои желания, другая загадать и забыть. Какая верная. Я уже сказала. Конечную точку визуализировать. Вот про жизнь моря, понимаете, я вам даже такую чуть-чуть приоткрою. Когда я была в «глубокой жопе», будем называть вещи своими именами, когда я была просто нищая, у нас начали строиться в Одессе дома с видом на море. И я думала о том, что я бы очень хотела жить в таком доме. И сейчас, вот видите, да, я сейчас из своего собственного места жительства вам вещаю. Хотя, казалось бы, тогда это было совершенно нереально. Но я не загадывала, что я хочу вот жить там на шестнадцатом этаже конкретно этого дома, потому что я понимала, что Вселенная готовит мне определенные условия, которые могут быть выполнены, было бы желание. Правильно сформулированное, как-то так. Так, нужно благодарить Вселенную за испытания. Это же тоже очень нужный урок. Безусловно. Если вы точно понимаете, что эти испытания вам принесли, чему хорошему или важному вы научились, безусловно. И не забывайте сказать, Вселенная, я все поняла. Но тут еще вот такой вот фокус бывает. Я, правда, я вот работаю, ну, есть у меня коучинговые программы, когда я работаю один на один с людьми. И Бывают такие случаи, когда вроде бы человеку кажется, что он понял что-то, и Вселенная тут же, ну, буквально там через полчаса начинает его проверять на понимание того закона, который он учил, вот допустим, вчера. И если он неправильно его выучил, этот урок, то обратка будет сильнее. Вот, поэтому нужно не просто поблагодарить, а еще и научиться в этом уроке и принять именно этот урок. Это тоже важная штука. Длинный вопрос, который ни с кем не шутится у меня. Да. Но интересно. Что не так? Раньше получалось и исполнялось большая часть желаний, хотела. А сейчас наоборот, больше мыслей о плохом, плохое происходит. Бояться стало, что-либо сделать. Ну, это проработка страхов. Я повторю вопрос, вам, возможно, не было слышно. Что делать, если желания не исполняются, и все получается наоборот, и все становится все хуже и хуже и так далее? Это проработка страхов. Еще тут только что был похожий вопрос. Что делать, если у меня убеждение, что какие бы марафоны я ни проходила, то ничего не работает. Есть несколько вариантов. Первый – это можно взять вместе с марафоном возьмите еще личную терапию. Если речь о моих марафонах, то можно взять терапию не терапию, а личное сопровождение у тренера какого-то. Да? Но это будет как терапия проходить. Но вы получите персональный коучинг, потому что, скорее всего, что-то либо вы неправильно понимаете, либо неправильно к этому относитесь, потому что не могут эти марафоны не работать. Но опять-таки, о каких марафонах идет речь? Вот. Ты убежала в самый конец. Извините. Можно я сейчас себе верну их? Ты, ну видишь их сколько там много. Сейчас я угу. в начала очень много вопросов. <кхе> Лучше несколько простых желаний загадывать или одно сложное предложение составить. Конечно, ну я за то, чтобы много э, простых желаний. Тогда они как орешки будут, это Опять анекдот, пекли. да? Это было раз вспомнишь. Анекдот. Прекрасный анекдот, Ира, вспомнила. Сейчас я вам с удовольствием его расскажу. Поймал Хайм золотую рыбку. Золотая рыбка говорит: Хайм, давай так. Три желания, ты меня отпускаешь. Он говорит, хорошо. Значит, так, золотая рыбка. Я хочу. 10 миллионов долларов в швейцарском банке, жену-блондинку 30-летнюю с пятым размером груди, с идеальной фигурой, дачу на Канарских островах. Это раз! Это к вопросу про несколько простых или одно сложное. Опять-таки, лучше. Лучше для чего? Может быть, такое желание... Нам кажется, что оно большое и объемное, да. Конечно же, чем проще формулировка, тем Вселенной легче его э, выполнить. Но опять-таки для нас это возможно. Нам кажется, что оно какое-то большое или сложно выполнимое, а для Вселенной это щелчок, понимаете. И наше большое желание а для Вселенной ерунда. Ну, вот. А мелкие, возможно, для Вселенной сделать будет сложнее исполнить, чем э -э, большое. Так. В каком времени желать? Я хочу или у меня уже есть? Я за то, чтобы желать... Я хочу. Потому что у меня уже есть это заниматься самообманом. Оно, знаете, когда мы говорим, у меня есть вот это вот, и я вот там вот живу, вы же сами в это... В этот момент, когда будете об этом думать, вы же в это не будете верить. Понимаете? Вселенная она не, не терпит фальш. «Дай мне, пожалуйста!» «Дам!» «Да не вопрос!» «Дам!» «Дай! Помоги! Научи! Направь! Пришли!» Вселенная с удовольствием отвечает на эти вопросы. Особенно, когда, знаете, у меня какой то прикол в молодости когда я ходила по углам и просила у себя «Вселенная, пришли мне учителей, помоги!». И эти учителя начали сыпаться у меня. Знаете, они не просто так, что они пришли и меня научили. «Аня, смотри, надо делать вот так». Нифига! Они приходили в виде таких людей, в виде таких уроков, через которые мне нужно было проходить, переступать и самой учиться. Никто не стоял с указкой, не проводил передо мной марафоны и говорила «Аня, делай так». Была бы у меня такая Аня, как я сейчас, <смех> я бы добилась гораздо большего и гораздо быстрее. Можно ли загадать желание за дружбу с конкретным человеком? <смех> Слушайте, загадывайте, но не удивляйтесь, если человек не будет отвечать вам взаимностью. Вот так. Вот, вот как-то так. Про себя вы можете загадывать что угодно, а вот про него... Смеешься? Анастасия Нигри пишет «Вселенная дай мини-купер! Аминь!» Что? «Вселенная дай мне купер Аминь!» ну, Хорошее желание, отлично. А почему Купер? Почему Купер, почему не машина? Да -купер, -купер, ну, я поняла, такая. я а -а -а. поняла. Почему не машину, почему именно мини-купер? Зачем вы связываете Вселенной руки? Зачем? Неужели нету машин лучше мини-купера? Ну, не пугайте, елки. Вас поршни устроят, или что?.. Как в том анекдоте, да? Сынок, сноси три этажа с нашего дома, я не буду. Погуглите, не буду рассказывать. «Пришла марафон блиновская но у меня ни одно желание не исполнилось. На что следует обратить внимание?» Откуда же я знаю, на всех этапах, возможно, у вас были какие-то, то ли неправильные формулировки, то ли страх, то ли что-то еще, то ли не отпустили, то ли, ну, может быть, что угодно. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Как мечтать и проговаривать, чтобы в жизнь пришел мужчина для семьи? Ну, так и проговаривать. Вселенная, пошли мне мужчину для семьи, и чтобы это меня радовало. Не забывайте. Помните просто об этой формулировке. Потому что просто мужчина для семьи. Вот пальцем щелкни, он прибежит. Нужно же еще такое, чтобы вам было хорошо в этой семье. Я была замужем 13 лет в прошлом браке. Знаете ли? И такое от такого хлебнуло. Был мужчина, была семья, и со стороны, казалось, все прекрасно. Но тем не менее. Так, хочу стать обладателем собственной квартиры. Что добавить? Вселенная, помоги мне, научи, как стать обладателем собственной квартиры. Ну, вот так. Вы же у Вселенной просите. Ну, вот так к ней обращайтесь. Почему не экологично про лотереи? Смотрите, лотереи бывают разные. Я считаю не экологичными лотереи, в которых вам нужно заплатить. О, пользуясь случаем, я прямо извещу всех о том, что когда меня отмечают в каком-то, знаете, бывает, пишут посты, отметьте подругу, и будет вам розыгрыш шампуня для волос, например. Или там даже автомобиля. Не отмечайте, пожалуйста, меня, потому что я этого человека блокирую сразу, который ну, хочет. Знаете почему? Потому что это называется воровство моего времени. Когда я вижу, что меня отметили в посте, я все бросаю иду читать. Ну, вдруг это важное что-то для вас. И когда меня отмечают в такой вещи, то ну, это кража моего времени. Я к этому отношусь очень серьезно. Неэкологичная лотерея это когда вы платите 10 рублей с возможностью выиграть там, 100 тысяч, например. Да? Я пример привела. Почему? Потому что в такую лотерею не выигрывает никто, а на ней выигрывают, наживаются те, кто устраивает эти лотереи и так далее. То есть это как похоже на казино. Это неэкологичный способ, это условно честный способ отъема денег у населения по Остапу Бендеру один в один те же лотереи которые проводятся там где вам ничего не нужно делать кроме как написать например там пост или поставить плюс или написать свое желание или сделать репост чего-то там да то есть там где ваши усилия принесут вам радость принесут вам удовольствие, будут честными и не требуют от вас никакой оплаты финансами. Вот Те лотереи, которые устраиваются в Instagram, там, в каких-то там акциях какие-то бывают, это, я считаю, экологичные лотереи. Лотереи бывают там, при покупке чего-то там ну, в магазине. Да, заполните анкету, вы будете участвовать в розыгрыше. С одной стороны, они, понятное дело, собирают так базу данных, но если вы ничего не будете против того спама, который не будут вам слать, почему бы и не сыграть в эту лотерею? Эта лотерея экологична. Вот. Поэтому не все лотереи одинаково не экологичны. Как-то так. Я надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Как приблизить желание, если по натальной карте прогнозируются сложности? Именно поэтому я не верю в гороскоп. Все, что я могу вам поэтому сказать. Я считаю, что это ограничивающее убеждение. Или же возьмите 10 астрологов и попросите, чтобы они вам составили разные гороскопы. И выберите тот, который вам понравится. Вот и все. Есть прекрасный способ. Можно обойти. Можно обойти? Можно обойти. Все в этом самом месте. Ограничивающие убеждения. Ваша натальная карта это ваше ограничивающие убеждение. Все. Так, про семью я уже говорила. Как перестать бояться желаний, прорабатывайте страхи. Приходите на марафон автор жизни. Вы еще проводите марафоны оффлайн? Нет. Я от марафонов оффлайн отказалась давно и сейчас я прямо мне кажется поставила жирнейшую точку в этой истории я думаю что я больше не буду проводить марафонов оффлайн. ну может быть там когда-нибудь раз в пятилетку мне захочется провести на финансовые на финансовые игры намекают я понимаю да эти марафоны и тренинги оффлайн будут проводить ученики которых я персонально обучила. под моим персональным руководством это дарья алпатова наш тренер и Сусана бабаяна Они на сегодняшний день не готовы и ближайший кстати очный марафон, тренинг. продан пардон а пардон мест Сидите нет? За да, следите за. Вот. и дальше ждите анонсы будут и в других городах. Сейчас он будет проходить в Москве. Ждите, будут в других городах, в других странах, все будет. Но я закрыла. Я за 25 лет, поверьте, я так натренировалась, не могу больше. Кто в анекдоте? Так, какой марафон первее проходить? Ключик к себе или автор жизни? Я вообще считаю, что первее всего нужно проходить автор жизни, а потом уже все остальное. Дальше кокарта ляжет. Что нового, интересного, ждать нам от любимого тренинг-центра Анны Калантирной в ближайшее время? Анонс! Я готовлю, во-первых, некоторые наши марафоны будут выходить в другом формате. я Пока это секрет. Содержание будет тем же, но формат будет приятнее. Вот так вот скажем. Во-вторых, Будет продолжение автора жизни. Это будет третья часть. Я уже забыла, как мы его решили назвать. Ну, пока автор жизни три пусть. Пока да, автор жизни три. Ключ, какой-то там ключ будет. И он написан, не озвучен. Я планировала его озвучить в октябре. Посмотрим, как получится. Марафон по отношениям. Он в процессе, он точно будет, когда не выкручивайте когда мне руки, родится, когда, да? когда созреет. <свят> У меня очень много материалов на эту тему. Он будет не... единственное, что я могу приоткрыть, он будет не только про мужчину и женщину. Потому что есть семьи женщина-женщина, мужчина-мужчина. И ну, я к этому толерантна, да. Вот. Поэтому не ждите, что там будут. Способы управления вяляния мужчинами вот, или женщинами, да, это будет про здоровые психологически гармоничные отношения. Вот это так. Он будет, когда, не знаю. Ну вот, это то, что на ближайшее время. Еще у нас вчера тоже. Извините, час прошел, мы тут с вами болтали. Так вот. Вчера у нас Ира еще возникла у нас Ира. Ира меня пнула. Я сказала: да-да-да. Еще одна возникла идея, но она зреет пока. Тоже, если, вернее, не если, а когда мы это сделаем, то это будет огонь огненный. Это тоже будет что-то вроде автора. Вот, но в качестве на новом уровне. Так просто так не свалится на голову дом или машину, нужно научиться зарабатывать». Вы знаете, научиться зарабатывать – это очень хорошее качество. Это прямо полезнейшее качество по жизни, я считаю. Учитесь! Но я вам открою секрет. Бывает так, что валится на голову. Я знаю огромное количество примеров, когда валится на голову. И у моих подписчиков, слушателей марафонов, когда пишут в в отзывах в личку пишут. Аня мне свалилась на голову. Да. Но зарабатывать деньги, повторюсь, это наиважнейшее качество с моей точки зрения. Все на финансовый марафон. Все на финансовый марафон, кстати, да. Это расширение финансового сознания, которое мы ведем с Еленой Блиновской, И ключ. Финансовый, финансовый ключ, парни. Все. А нет. Желать, например, найти деньги, это не экологично. Почему не экологично? Вы же никому не мешаете в этот момент? Желайте. я ничего против не имею. Думаю, Вселенная тоже. Вопрос несколько раз повторяется. У кого ты училась? Особенно знание о Вселенной? О, слушайте, хороший вопрос. Ну, Я-то учусь 25 лет. Я думаю, что те Мои учителя, через которых мне, ну, у которых я училась, они вам ни о чем не скажут. Я не училась у этого Тони Робинса, да, я не училась у известных мировых звезд. Я училась у преподавателей, которые там в Одессе, в Москве, в Киеве, в Испанию ездила к некоторым шаманам. В ну, в других заграницах бывало, да. Но это люди, у которых скромные имена, скажем так. Вот, поэтому, поэтому вот так. Полиенко? <с> Нет, не Нет, Палиенко. Нет, Полиенко не, не, не мой герой. Так, что делать, когда желание начало сбываться и вдруг начинают ускользать? Хороший вопрос. Скорее всего вы испугались его исполнения. Ну, вот вот правда. То есть тут нужно поработать со страхами или же вы хотите, чтобы оно исполнилось вот именно вот так. То есть начинаете ограничивать Вселенную рамками. Так, все. Какая-то девушка переживает, что вопрос не прочитали в комментарии к посту. Сейчас попрошу, чтобы повторить. Повторите, пожалуйста, вопрос, какой-то важный. Кто-то мне пишет: как относитесь к Тета Хиллин? Я Тета хилинга не знаю. Ну, невозможно все знать. Меня не хватает на все. То, на что я смотрела одним глазом на Тета хилинг имеет право на жизнь. Но подробно я ничего не могу сказать. Можно сказать, Вселенная это больше не хочу. Хочу вот это, почему нет? Можно. Интересный вопрос. А может учитель быть мерзавцем? Учитель в виде мерзавцев, конечно. Конечно, это то, о чем я и говорила, мой опыт собственный, да? когда я просила у Вселенной, пошли мне учителя там, по такому-то вопросу, да даже по деньгам. Они приходили... Это я потом понимала, что это были мои учителя, то есть там, через год, через два, через три. Натягивали меня, например, на большую сумму денег. Я думала, какие не козлы! А потом, когда я откручивала назад, когда я брала ответственность за происходящее на себя, когда я понимала, что они здесь приблизительно ни при чем. Пришел ко мне человек в качестве учебного пособия. Предложил мне, например, сделку, которая мне показалась там, которая может принести мне доход. Я туда ринулась, но это же моя собственная ответственность. То, что он забрал у меня деньги и смысл с ними, но это его ответственность. Моя ответственность, что я в это вовлеклась. Я думала, что он козел нифига подобного. Он просто был моим учителем. И благодаря вот таким вот урокам, по крупицам, я написала марафон расширение финансового сознания и финансовый ключ. Пользуйтесь. Так, как правильно разговаривать с Вселенной? Научитесь, пожалуйста. Ну, так и говорите, дорогая Вселенная. «Помоги мне сделать это», «Научи меня сделать то», «Пришли мне то». Ничего сложного. «Таким нужно дарить деньги». Конечно, таким именно дарить деньги нужно. Приходите на марафон расширения сознания. Долг прощ... «Прощать». Прекрасное слово. Давайте поговорим две минуты про слово «прощать». Я против прощения. Я за подарки. Если мы говорим о денежных деньгах, не надо прощать. Прощать ⁇ это слив энергии. Не простите, вы никогда... Ну, Опять-таки, есть разные люди, есть люди, которым все равно, мне не все равно. Я ни одного долга не простила, но все долги свои я подарила. Дарите те деньги, которые у вас э, как, изъяли, возможно, не самым экологическим способом. Но опять-таки, тогда, когда вы берете на себя ответственность за происходящее, вы понимаете, что вы являетесь причиной того, что с вами произошло. Вот. Поэтому дарим. Помог как человеку... это брать ответственность на себя, не пойму. Как это брать ответственность на себя? А Все, что с нами происходит, это известная психологическая аксиома. Все, что с нами происходит, происходит по нашему желанию, с нашего позволения, по нашему выбору. Если вы оказались в точке А, ну вот в этой точке, в которой вы находитесь сейчас, здесь сейчас, это означает только то, что вы сами туда пришли собственными ногами. Вас никто сюда не волок, за руки в кандалы не одевал. Вы сами сюда пришли. В этом и заключается ваша ответственность. И если вы хотите каких-то изменений, посмотрите. В чем ваша ответственность заключается? Какие шаги вы сделали, чтобы сюда прийти? И какие шаги теперь нужно сделать, чтобы прийти в другое место, в то, которое вы хотите? <сёзданное> С вашего позволения я откланяюсь. У меня уже болит горло немножко, потому что я много говорю. Я благодарю вас всех за внимание. Обещаю вам еще эфиры. Пока.